Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys и сегодня соберем робот Макс. В набор входит клей, наждачка, 134 детали конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. В обновленной инструкции вы увидите вкладыш, в котором есть расшифровка всех обозначений на шести языках. Обращаем внимание на расположение деталей. Эта деталь отличается от остальных. Вторую склеиваем точно так же. Второй колесо с по аналогии. Также склеиваем второе колесо. Эта деталь толще остальных. Вторую склеиваем точно так же. Детальки приклеиваем так, чтобы они смотрели в разные стороны. разные стороны. аналогии. обращаем внимание на расположение детали. С этой стороны клеем пальчик, который короче всех. У собранной модели вращаются руки, колеса и голова, а также поднимается и опускается ранец. При желании игрушку можно раскрасить. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lema Пока-пока! Ooh.